как зарегистрироваться на нашем сайте зеленко comru питомника «Хвойный дворик», как завести личный кабинет. Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Евгений Филимонов и канал выращивания хвойных растений». Наш сайт зеленко comru Слева у вас есть иконка. Личного кабинета. Нажимаем на нее. Вот здесь я уже за выйду. Зарегистрироваться. Здесь пишем имя. Здесь пишем email. Здесь пишем пароль. Нажимаем кнопку зарегистрироваться. К вам на почту приходит письмо. Письмо о вашего e-mail. Вы подтверждаете его и становитесь счастливым обладателем личного кабинета на нашем сайте. Теперь, я уже зарегистрировался, поэтому я сейчас перелогинюсь. Мы вошли, перегрузился сайт, вот ваш личный кабинет, вот вы видите заказ, который вы, например, сделали, да, видите сумму, видите статус, статус переводится, как вы оплатите, переводится в оплаченный, потом в отправленные. вот здесь находится вся ваша история переписки с нами, то есть удобно вам, вам удобно лишние вопросы который возникает. Вы заходите в личный кабинет и проверяете все. Все свои данные вы можете проверить, нажав на заказ, все ли правильно вы заполнили. То есть, все полностью здесь. Затем, что-нибудь не так, естественно, перезванивайте, звоните мне. Еще об одной вещи хотел рассказать о рассылке. Подписаться на рассылку я вам советую. Советую, потому что, если вы ну, довольно-таки собираетесь с нами долго сотрудничать, да и недолго, тут приходит очень важная информация. Я не рассылаю, не заспамливаю ящики своих клиентов или кто-то когда-то переписывался со мной, поэтому я отсылаю только важную информацию. То есть, это когда начинается отправка товара. Когда начинается прием предварительных заказов. То есть понижение, повышение цен, акции. То есть все только важное. Просто так я рассылку не делаю. Ну на этом все, что я хотел рассказать. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов. Удачи.